Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Городниченков. Я занимаюсь тремя областями. Первое у меня онлайн-школа по скорочтению и развитию памяти. Кроме этого, я являюсь директором Самарского тренингового центра. У меня в Тольятти и в Самаре офлайновые курсы по скорочтению, и развитию памяти. И недавно я начал проект, называется Муж плюс один, в котором помогаю женщинам найти себе партнеров мужей с использованием сайтов знакомств. Ну, образование у меня психологическое, я гуманитарий, по образованию социальный психолог, а, кроме этого проходил а, очень много тренингов а, по продажам, большой, большой опыт именно в этой сфере, а, проводил много корпоративных тренингов по продажам, а, в какой-то момент я заинтересовался магией, как такой сферой, в которой есть некое пока что некодифицируемое в науке, в академической психологии, но тем не менее живое знание. Я приходил обучение в школе Арканом у победителя битвы экстрасенсов Алексея Пахабова. Вот. Это обучение мне очень много дало, помогло сориентироваться в своих жизненных целях. Ну, кроме этого, я являюсь одним из трех победителей э, тренинга Антона э, Ельницкого продвижения в социальных сетях. У меня до сих пор остался iPhone 4, который я выиграл тогда. И те знания, которые я получил на тренинге, мне очень сильно помогли в продвижении моих офлайновых курсов. Вот. Но поскольку я гуманитарий и по складу человек иррациональный, меня интересует очень много разных э, направлений, но достаточно сложно сконцентрироваться на чем-то одном. Э -э, то, что я давно собирался сделать, а именно большую онлайн-школу по скорочтению, у меня до сих пор это не получилось это сделать. Я на обучение в интернет-университет пришел для того, чтобы эту цель наконец-то реализовать. Э -э -э. Крочтению, курсами скорочтения я занимаюсь ну, достаточно давно, больше 16 лет. За это время мы обучили около 10 тысяч человек, то есть это и взрослые дети, это и оффлайн, и онлайн. А на онлайновых тренингах у меня прошло обучение за это время ну, где-то, может быть, 500-600 человек, примерно так, но это на протяжении достаточно длительного времени. Моему недавнему проекту Муж плюс один у нас прошло э, два тренинга, один из них офлайновый в Самаре. И один э, онлайновый, бесплатный вебинар был трехдневный. Э, на нем присутствовало э, 40 человек. Э, Одно из моих. Э, самых сильных, наверное, достижений в продвижении. Моя группа ВКонтакте по скорочтению сейчас находится на третьем месте. Мне 10 тысяч человек, это Россия, России, я имею в виду. Мне вот. сейчас 10 тысяч человек, причем клиенты в основном ну, целевые. Группа как бы не нагоденная. Из моих самых таких сильных, может быть, результатов по продвижению. Ну это вот недавно мы тут продвигаемся с помощью конкурсов. И один из конкурсных постов за один месяц набрал 70 тысяч просмотров. Каких результатов достигают наши ученики? Ну, результаты в среднем такие. То есть мы ну, вообще... Я когда сейчас стал проходить, поступил в интернет-университет и стал смотреть, как Антон запрограммировал обучение. Мне это очень сильно понравилось, потому что это напоминает как раз тот подход, который мы сами используем. Мы стараемся дотошно, скрупулезно предусмотреть все нюансы и все входы-выходы, с помощью которых, ну я как психолог я понимаю, что у людей очень часто возникает сопротивление на обучение, люди стремятся сбежать, не получив результата. И мы стараемся, с одной стороны, выстроить некую систему ограничений, мотивации, чтобы человек не сбежал, не слетел с обучением. И с другой стороны, мы индивидуально мотивируем людей дойти до конца и получить результат. Но у нас в среднем из 10 человек, ну, 8 до результата действительно доходят. И в среднем результат такой. Примерно ну, через месяц-полтора человек в 3-4 раза увеличивает свою скорость чтения и примерно в 5-6 раз увеличивает объем запоминания. Ну, из моих личных каких-то достижений, преодолений недавно, я очень долго сомневался, но э, встал на гвозди. Ну, такая йоговская квадратная доска, э, причем йог, который мне помогал эту практику пройти, он сказал, я на, стек... на, на, на стекле набитым не стоял, но он сказал, что стекла это детский сад по сравнению с гвоздями. И те люди, которые там были во время этой практики, там были парни, которые прошли армию, они были в десанте. Они, посмотрев, как это проходит, они отказались стать на гвоздя. Я горжусь собой, что я все-таки преодолел себя, встал, было очень больно. Примерно раз в 10 было больнее, чем я ожидал. Я 13 минут продержался. Практика, конечно, очень мощная по освобождению каких-то скрытых эмоций ну вообще из каких из моих таких вот достижений какие вообще были за всю мою жизнь на третьем курсе в институте я написал курсовую, которая была посвящена изучению там, того, как работает человеческое сознание и на, на всероссийском конкурсе всех студенческих материалов по всем вузам по гуманитарным и техническим дисциплинам моя работа заняла первое место я получил золотую медаль и это было впервые в истории моего университета, где я учился на психолога, впервые за 80 лет кто-то получил всероссийскую медаль на таком студенческом конкурсе. Ну, Из моих личных достижений э могу отметить, у меня двое маленьких детей, одного зовут Марк, другого Лучезар, одному четыре с половиной, другому два с половиной. И те, у кого нет двух маленьких детей, одновременно, причем мальчиков, причем активных, никогда меня не поймут. Но я считаю это своим личным достижением, то, что, к сожалению, так получилось, что ни дедушек, ни бабушек нет, нету вообще никого, кто мог бы там, взять с детьми, понянчиться. Вот. Поэтому приходится совмещать работу, обучение и детей. И совмещать это ну, достаточно трудно. Это была одна из причин, почему я... Одна из причин, почему я... Не пришел на обучение в интернет-университет раньше, хотя давно планировал. Э -э, ну Учился, я прошел достаточно много тренингов, э -э, в том числе и у Антона Ельницкого, и у Андрея Парабеллума. М -м -м, список довольно большой. Ну, себя я могу считать одним из лучших специалистов по скорочтению и развитию памяти в России. Но, к сожалению, на полную катушку пока что мой потенциал а, в онлайн-пространстве не раскрылся. А, среди людей, с кем я тусовался, могу вспомнить а, Петра Осипова, основатель бизнес-молодости, Азамата Ушанова и Евгения Смирнова, тоже известного инфобизнесмена. Однажды они приезжали в Самару, и так получилось, что... Случайно, практически получилось, мы с ними оказались в одном ресторане и целый вечер сидели, общались. Было достаточно интересно. У меня осталась фотка с тех времен. Вот. Но сейчас Осипов настолько относится щепетильно к своим фотографиям, я думаю, что эта фотография выкладываться в интернет нет смысла. Насколько я знаю, даже с Андреем Пробеловым судился за то, что он, ну, или по крайней мере, грозился подать в суд, отправил своих юристов, что он свою фотку выложил. Вот, ну, моя какая цель? Я хотел бы помочь 100 тысячам людей преодолевать информационный перегруз, решать эффективно свои задачи, для, чтобы концентрироваться на самом главном. Для того, чтобы та масса информации, которая происходит через обучение, да, сейчас много аудио, видео, текстов, чтобы люди могли... То есть мы не только занимаемся скорочтением, мы занимаемся еще умением профессионально обрабатывать и работать с информацией, управлять ею. Вот моя цель, чтобы как можно, ну, по крайней мере, 100 тысяч людей в России, в СНГ, русскоязычных людей, хотя у меня есть идея перевести курсы на английский, потому что я считаю, что наша российская школа по сокращению и развитию памяти на три главы сильнее английской школы и, анг и американской, судя по тем материалам, которые я видел в сети, вот, чтобы эти люди смогли решать свои проблемы, о работе с информацией, чтобы могли информацию запоминать эффективнее и обрабатывать эффективнее, освобождая свое время для решения своих более важных задач. Ну, не знаю, как у меня получится со вторым проектом, но мне он тоже крайне интересен, потому что у меня есть достаточно большая экспертиза. Я долго занимался психологией, тренингами, психотерапией. Много времени провел на сайтах знакомств много провел времени на живых свиданиях на сайтах знакомств это отдельная история об этом расскажу позже и у меня есть ну, большая экспертиза в этой теме и мне хотелось бы также э, заниматься помощью женщинам как среди того мусора огромного который есть на сайтах знакомств найти своего партнера своего мужа найти действительно серьезные отношения а не просто тратить время и выпиливаться оттуда мне есть что рассказать про эту, про эту тему. Э, буду рад с вами сотрудничать. Ко мне можно обращаться с какими вопросами. Можно обращаться по вопросам продвижения ВКонтакте, по вопросам таргета, э, вообще по вопросам продвижения в социальных сетях. Хотя многого еще я сам не знаю. Но по каким-то начальным вопросам ну, я могу помочь, подсказать что-то. Можно общаться по вопросам обмена группами. Если вы понимаете, что такое инвайтинг в группы, можно заниматься рассылками, можно обмениваться. Вот. Если вы хотите помочь мне продвигать мою тему по скорочтению и, или ну, в качестве продюсера хотите продвигать проект «Муж плюс один», тоже, пожалуйста, обращайтесь. ну Рад буду поработать и по трафику, и по продюсированию. Ну, потому что одни руки хорошо, а двое или трое, естественно, лучше. Спасибо за внимание. Рад, что мы будем с вами коллегами. Я Дмитрий Городниченко.